То, что я пережила здесь, это действительно очень я надеюсь, что часть этого я заберу в свою жизнь, и она изменится. Для тех, кто хочет ехать, нужно делать свой выбор и ехать, потому что это здорово, потому что жизнь в поменяется. Давай. Чудесный тренинг. будете жить, жить полноценно и широко, и радоваться тому, что...